Привет-привет! Я приветствую вас на моей прекрасной кухне и сейчас я буду делать заготовку еды на три дня на семью из трех человек. Это для меня, для моего мужа, который тоже сушится, и для нашего сына, которому 5 лет. Я твой неправильный тренер Лагартиша и мы начинаем. С тех пор, как у меня появились муж и ребенок, есть, то есть правильно есть и готовить стало намного сложнее. Я против того, чтобы готовить кому-то отдельно. Знаете, как бывает, когда женщина хочет похудеть, она готовит себе отдельно ПП, мужу там что-то еще, а ребенку, если он привередливый, то еще что-то еще, и она тогда стоит там вообще целыми днями на кухне и всем наготавливает. Для меня это очень странно, я не хочу тратить свою жизнь на готовку, поэтому я этот процесс минимизирую по максимуму. Я на кухне главное, и я решаю, что мы будем есть. Я никому не готовлю отдельно. То же самое, что ем я, есть и мой муж, и ребенок. Если кому-то что-то не нравится, тот, кому не нравится, сам идет на кухню и добывает себе еду. У меня такие правила: готовлю я вкусно и всех устраивает. Я не приверженец ПП головного мозга, когда еда готовится без. Масло без соли, все только вареное, либо на пару, либо запеченное, не жарится там вообще, короче, невкусное. Кто пробовал сидеть на вот этом вот классическом ПП, те знает, что, в принципе, еда, ну, как бы, ну, не очень Я люблю, чтобы была еда соленая, я и люблю, чтобы было вкусно. Я так ем, без вреда для здоровья, без вреда для фигуры, и точно так же ест моя семья. Чтобы минимизировать затраты времени на готовку, я заготавливаю еду сразу на 3 дня вперед. Я трачу на это буквально 2,5-3 часа собственно, на готовку и еще до получаса на уборку срача на кухне, которая у меня создается после вот такой вот готовки. Но зато на 3 дня потом я забываю о кухне вообще. Для меня это намного круче, чем стоять у плиты каждый день, Плюс у меня все посчитано заранее, и мне не нужно думать, ой, а что бы мне сегодня такое съесть, а как бы мне вложиться в калории. У меня все то четко посчитано, у меня все четко приготовлено, и я просто я прихожу с тренировки, я достаю еду из холодильника, разогреваю ее и ем, никаких проблем. Ну что, погнали готовить? Здесь у меня три вида мяса: говядина 900 грамм, курица 1400 грамм и 900 грамм фарша из индейки. Почищенная уже картошка, я не стала вам снимать, как я ее чищу. Гречка, макароны, лук и морковь. Начинаю я всегда с того, что надо запекать. Я режу лук и выкладываю его плотным слоем на дно формы для запекания. Сверху довольно плотным слоем я выкладываю фарш из индейки, уже перемешанный с солью. Я просто забыла снять этот кусочек на видео. Добавляю две столовых ложки майонеза и тщательно размазываю. Майонез это, конечно, нифига неправильная еда, но здесь его совсем чуть-чуть, и на порции там вообще будет всего пару грамм, а блюдо с ним намного вкуснее. И посыпаю это все потертым сыром. Этот рецепт, наверное, знают все, кто родился в СССР. И отправляю его в духовку при температуре 200 градусов. Режу мясо относительно маленькими кубиками, но это на любителя, кто любит большие куски, можно резать большими кусками вообще не принципиально. Высыпаю это мясо в раскаленную сковородку, важно, чтобы она была очень горячей. Если вы бросаете ее в теплую или холодную, будет невкусно. Сразу же перемешиваю, чтобы оно не пригорело, так как мы высыпали мясо в горячую сухую сковороду, без масла, без ничего. Накрываю крышкой и сразу же уменьшаю огонь. Добавляю лук, который я порезала уже после того, как закинула мясо в сковородку. И относительно мелко порезанную морковь. Накрываю все это крышкой и забываю минут на 10-15. Пока оно там тушится, я режу картошку. Но пока что ее не забрасываю, а отставляю в сторону. Мне надо дождаться, пока мясо пустит в воду. Дальше я режу куриные грудки длинными полосочками. Закидываю их опять на раскаленную сковороду. Перемешиваю и оставляю жариться на относительно сильном огне. Я жарю без ничего на антипригарной сковороде. Тем временем мясо у нас уже пустило сок. И можно добавлять картошку. Пока не перемешиваю, просто накрываю крышкой. И в конце ставлю вариться гречку. И рис, только я потеряла кусочек видео, где я ставлю рис на плиту. И пока оно все здесь жарится-варится, я буду готовить завтраки. Обычно я люблю завтрак свежий, но мы рассматриваем вариант, когда совсем-совсем с утра нет времени на готовку, и можно просто достать из холодильника и поесть. Если ты видишь меня впервые, не забудь подписаться на мой канал. Здесь куча классных видео о питании и офигенных домашних тренировок. У меня тут уже подоспело. Мясо. Но духовку я не выключаю, потому что сейчас туда еще будет идти завтрак. В блендер я забрасываю творог, добавляю муку. Вообще сюда в идеале подходит манка, но манка у меня закончилась, поэтому я использую пшеничную муку. Добавляю немножечко сахара, с ним вкуснее, а сахара я не боюсь в таких количествах. Забрасываю яйца и все это перемешиваю. Вообще это можно делать без блендера, но тогда будут ощущаться творожные комочки. Обязательно застилаю форму бумагой для выпекания, обрезаю краешки, чтобы она не пригорела и отправляю это в духовку. Я готовлю в два подхода, потому что мне не влазит тесто в одну форму. Среди комментариев к этому видео 11 мая я разыграю комплект резинок LXA и участие в любом из моих марафонов. Розыгрыш пройдет в инстаграм, подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Подробнее о фитнес-резинках можно почитать по ссылке в описании видео. Когда курица уже почти готова, я ее солю. Нормально так солю, у меня нету предрассудков по поводу соли никаких. Делаю так, чтобы было вкусно. И добавляю небольшое количество топленого масла, оно переживает высокие температуры. Все это перемешиваю и оставляю еще жариться буквально на 5 минут. Картошку с мясом я тоже солю прямо перед готовностью, если бы ее не ел ребенок, я бы добавила еще перца, но Тигран острый не любит. Все это перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю еще минут на 5-10. В кашу я обязательно добавляю сливочное масло, так вкуснее, а количество его там не сильно много, главное не забыть посчитать в калории. Я еще отварила рис, но я потеряла этот кусочек видео. А дальше я раскладываю все это по контейнерам, по две порции каждого блюда на человека. Я обычно ем 200-250 грамм каши и 100-150 грамм мяса. Арам ест 250-300 грамм каши и 150-200 грамм мяса. Комбинировать можно как угодно. Я скомбинировала курицу с рисом и гречку с запеченной индейкой. И вот у меня еды на три дня на одного человека. Здесь у меня завтраки, запеканки на два раза. И на третий день будут вареные яйца, еще бутерброд. Но я его уже сделаю тогда, чтобы он не черствел. И вот это можно комбинировать как угодно. Например, обед-ужин, обед-ужин, обед-ужин. Или наоборот, вот как мне захочется, так и будет. Потому что они по калорийности практически одинаковые. Конечно же, к этому всему я ем овощи. Но овощи я не заготавливаю и ем каждый раз свежие. Это вообще не составляет никакого труда нарезать салат. Я просто не люблю, когда салат стоит там несколько дней он потом невкусный, ну и как бы каша, которая стоит несколько дней, это нормально. Салат, который постоял несколько дней, я не хочу его есть. И такие желатки я готовлю для Арама, только в других количествах. Вот здесь написано, сколько для меня и сколько для него. КБЖУ как бы всех блюд я указала на 100 грамм, поэтому если вы используете мои рецепты, вы можете считать под свою калорийность, так как указано не на порцию, а на 100 грамм. Если вы едите 200 грамм, это одна калорийность, если вы едите 300 грамм, это другая калорийность. Например, у меня 1300 калорий получается, у Арама получается 1800, просто из-за того, что разное количество. Естественно, 1300 калорий для меня очень мало, я ем 1600-1800 калорий в день на сушке, и оставшиеся 300 калорий я буду добирать. Чем угодно. Я буду есть печеньки, если захочу. Если захочу, буду есть мороженое, шоколад, фрукты. Захочу чипсы, буду есть чипсы. Что угодно, вот чего мне захочется, то я и буду есть. Я оставляю от 300 до 500 калорий свободных на каждый день. Чтобы я могла удовлетворить вот прям любое свое желание. И когда я ем вот так вот по чуть-чуть... Каждый день, если хочу, если не хочу, я съем что-то здоровое, если я ничего не захочу, я съем каких-нибудь фруктов. А если захочу, то поем мороженого. Но фишка в том, что у меня нет ограничений, я знаю, что я могу, я знаю, что мне можно. А когда нет ограничений, нет стресса и нет срывов, потому что не бывает срывов там, где можно все. Для Арама работает точно так же, 1700 это мало, он ест от 200 до 2500. Тоже на сушке мы сушимся вместе. И он точно так же, как и я, ест все, что ему захочется. Для моего сына ему 5 лет. youtube по я не раскладываю, не взвешиваю. Он ест то же самое, что и мы. Но я не контролирую количество. Он ест сколько захочет. Если тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк. Пиши в комментариях, нравится ли тебе такой формат. интересно ли тебе мои рецепты, снимать ли еще. А если ты еще не подписан, обязательно подпишись на мой канал. Здесь много чего классного про питание и классных тренировок. Жми на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.